Bagh-e <laughs> Srovar dik benia shabt va lasma el varesa bingi tanav dalala kave so frishtadare shem kerast chamast debode dagami tenne Дорогие друзья, здравствуйте! Рад вас снова видеть на моем канале. Сегодня я хочу приготовить простое блюдо грузинской кухни. Это у нас кубдари, лепешка с мясом из грузинского региона Сванетия. Находится это все на северо-западе Грузии. Користая местность со сложными природными условиями. Это блюдо готовится очень просто, но на вкус невероятно. Так что сразу ставим лайк и как всегда подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Итак, первое, нам нужно приготовить простое дрожжевое тесто. Уверен, что у всех у вас получится. И для этого нам понадобится миксер. Конечно же, это упростит нам работу. Конечно же, вы можете руками все это месить. Но я предпочитаю миксером. Далее, берем 330 миллилитров теплой воды. Главное, не горячее Добавляю в воду 5 грамм сухих дрожжей. Затем в воду добавляем одну чайную ложку сахара. Соль добавляем в конце. Почему объясняю? Потому что соль, как некоторые говорят, убивает дрожжи. Так что в конце, когда тесто будет готово, добавим соли. И смешаем все вместе. Все смешаем и оставляем на 2-3 минуты. Затем возьмем просеянную муку, у меня тут полкилограмма, и выкладываем в миску. Так, муке добавляем одно яйцо, 40 граммов сливочного масла комнатной температуры, затем 40 миллилитров растительного масла и добавляем наши дрожжи с водой. так, друзья мои, мы на высокой скорости перемешивали где-то порядка 10 минут. Она уже не липнет к бокам. Теперь добавляем порядка одной чайной ложки соли и вымесим еще где-то примерно 3-4 минуты на средней скорости. Итак, тесто наше готово, теперь берем немного муки, слегка подпаляем, вот так, выкладываем тесто, тесто у нас жидкое, это нормально, не бойтесь, и нам нужно слегка вымесить тесто, слегка, сверху тоже подпаляем, вот так, достаточно, и делаем вот так. Затем, друзья мои, берем миску, смазываем слегка растительным маслом или спреем вот Накрываем пленкой и даем ему постояться буквально час при комнатной температуре Больше не надо Итак, друзья мои, пока тесто подходит, займемся начинкой. Начинка у меня будет из говядины. Что касается говядины, я буду использовать нежную часть. Я буду использовать полкилограмма пошины. Эта часть висит между грудной клеткой и поясничным отделом. Можете, конечно же, использовать вирезку, если есть возможность. Но я предпочитаю вот эту часть мяса. Это очень вкусно. объясняю, почему нам нужно взять нежную часть мяса. Потому что нам нужно, чтобы мясо быстро приготовилось в тесте. Если мы возьмем мясо для тушения или же для бульона, тесто приготовится, а мясо внутри будет жестким. Так что берем нежную часть мяса и вуаля. Можете, конечно же, вместо говядины использовать тириатину. Будет еще вкуснее. В общем, берем полкилограмма говядины. Далее нам понадобится граммов 150 говяжьего жира. Это нужно, чтобы наш пирог был сочным и вкусным. Вместо говяжьего жира можете использовать сало или же курдюк. Я не ем свинину, а во Франции трудно найти курдюк. Так что будем добавлять говяжий жир. Теперь нам нужно мясо с жиром порубить топором. Конечно же у меня есть мясорубка, но я предпочитаю рубленое мясо в тесте. Поверьте мне, это просто потрясающе. Это займет какое-то время, ну примерно там, 10 минут максимум, но поверьте мне, это того стоит. Итак, порежем сперва маленькими кубиками, чтобы нам легко было, а потом уже порубим. Как порубили мясо, берем одну луковицу и три зубчика чеснока. Сперва мелко порежем, а потом вместе с мясом порубим. порубили наше мясо перекладываем в миску так. затем займемся специями берем стулку добавляем пол чайной ложки соли затем добавляем пол чайной ложки уцху сунели это же голубой пожитник потом добавляем пол чайной ложки семян фенхеля пол чайной ложки семена кориандра это же кинза еще добавляем пол чайной ложки зиры. И добавим в конце пол чайной ложки эмеретинского шафрана. Вот так. Теперь все хорошенько измельчим до состояния мелкой пудры. Вот так. Итак, как измельчили наши специи, добавляем в наш фарш. Ой, какой аромат, друзья мои. Просто не передать через экран. И добавляем одну чайную ложку аджики. Рецепт аджики есть у меня на канале. Ссылку оставлю в описании. Если нет аджики, то тогда одну чайную ложку острого перца добавьте. Теперь тщательно перемещаем. Итак, фарш наш готов. Тесто наше подошло. Посмотрите, какое оно красивое. Оно увеличилось почти вдвое. Теперь займемся лепкой нашего кубдари. Добавляем немного муки на рабочую поверхность. Берем где-то граммов 400 теста. Сверху тоже добавляем немного муки. Разминаем его как на пиццу. Серединка потонще, а краешки потолще. И берем где-то 300 граммов фарша. Скручиваем шар и выкладываем посередине теста. Вот. и теперь нам нужно собрать его, в принципе, как на хинкале вот сверху тоже добавляем чуточку муки берем тесто и швом вниз выкладываем на противне. под противнем у меня силиконовый коврик чтобы ничего не прилипло но если нету, это не обязательно можете добавить слегка муки и у вас ничего не прилипло как я вам уже говорил швом вниз выкладываем и начинаем с середины разносить по кругам вот так и вот так распределяем в принципе, как мы делали хачапури по-мигресски, вот так кстати, рецепт Будет в описании тоже. Переходите по ссылке и посмотрите, как легко готовится эта великолепная лепешка. И оставляем середину дырочку, чтобы пар выходил оттуда И отпекаем заранее разогретую духовку при максимальной температуре. У меня 250 градусов, примерно где-то 10-15 минут. Прошло 15 минут, да вы посмотрите просто на этот пирог. Согласитесь, выглядит просто великолепно. Она немного сливочным маслом, чтобы вся эта корочка стала мягкой и аппетитной. Давай посмотрите просто на это. Теперь, дорогие мои зрители, порежем наш пирог и посмотрим, что у нас получилось. я не добавил но получилось просто фантастически тесто очень тонкое вижу что нежное а, сколько сока течет вот это самый драгоценный сон видите ради вас я на какой шаг пошел пробуем Друзья мои, это просто помба Это самый лучший пирог Который я когда-либо пробовал Друзья мои, поверьте мне на слово Это просто шедевр И согласитесь, готовится из самых простых и самых доступных ингредиентов Эти продукты вы можете найти в любом магазине Просто готовьте И готовка даже не сложная Ничего тут сверхъестественного нет просто и очень вкусно mm. ну что друзья мои думаю что рецепт вам понравился пишите свои впечатления в комментариях если вам понравился этот рецепт обязательно ставим лайки чтобы продвигать это видео в рекомендациях и кто еще не подписался подписывайтесь на мой канал всего хорошего увидимся до скорого пока пока!